Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Сегодня я здесь встречаюсь с своей любимой Евгенией Высоцкой, Женечкой и с Валерией Архиповым, директором вот этого замечательного места. Сегодня 12 июня, праздник, и я опять на блаженном рынке, сделана в СССР. В прошлый раз я была на майские праздники. Сейчас вот на эти, ну, как-то уже стало знаменательно, да? Мгновение, и мы с вами оказались в чудной комнате, интерьер которой отсылает нас во времена СССР. На стене над письменным столом висит ковер с тремя богатырями. Стол накрыт к празднику. На столе шампанское, столичное, армянский коньяк пять звездочек, красное вино. В углу электрический самовар и чайный сервис, а на тумбочке стоит первый телевизор. На полу ковер, а вот на буфете, желтые астры в хрустальной вазе. И посмотрите, за этажеркой гитара, а рядом гармонь. Ну, посмотрите, три охотника на привале. Ковер знакомый с детства еще. <связывающие> вот, посмотрите, коварь Ганса Гретель. Пряничный домик. Посмотрите, пряничный домик. из темного леса вышли белочка сидит коверы сказки полифон да? да здесь проигрыватель с дырочками вот бы интересно послушать он же может быть, и да чего здесь только нету мне подарила Женя состояние идеальное между новый, прочим новый, да он, он не пользует... Прям, да да да витринное хранение 61 год 61 год ну посмотрите решила что ничего не буду этих годов покупать белева но видите как потому что думаю обойдусь да красота спасибо моя дорогая с днем рождения наша дорогая Мария. Спасибо, женечка. Да. Вот как здесь хорошо, можно прийти, если во что, то можно даже посидеть, отпраздновать. Смотри, здесь да. Все по 200, огромные столы. Вот здесь неудобно, что рассматривать тяжело. Жалуются из ГДР, когда, фу, из Германии, когда они там делают что некуда ставить. Из коробок они вынимают и перекладывают. Но вот здесь то же самое могу сказать, потому что все забито. Я нашла свои тарелочки, которые мне нужны. Вы увидите, я их купила, уже отложила. Так. Вот, а как нести, куда? Красивые тарелки Калла. Вот посмотрите Зайчики Охота Наверное здесь звери А вот посмотрите Что я здесь вижу Какая красота Боже мой Какая красота стекло цветное. Смотрите, какой чайник. Ну не красота ли? Ну не красота ли? Ой. А вот, посмотрите. Так, это кто у нас? 10 тысяч стоит все это вместе. Розеточки, тарелочки. Целый набор. Друзья, это Зик, мой любимый. Продают только набором. Ой, какая красота. Так, и кто тут у нас тарелки? Чехословакия Кубы. Смотрите, какие блюдечки интересные. Столя много. Посмотрите, сколько мыла, аида, роза, балет, салют. А вот смотрите, какой чайник. Всего 200 рублей. Кажется, вот эти вот чашки, это что у нас? Вот, полки по 200 рублей. Посмотрите. Вот это вот Где красавица, сахарница, но ну, просто красавица. Просто красавица. А вот чашки. Ну, я не за этим отсюда повела. И хочу вам показать тарелки. Вот эти синие тарелки, которые сейчас очень модно, Они всего 200 рублей. Пустник жель, но тарелки. Ой. А это, кстати, ведь ручная роспись. А вот какие... Вот думаю я Взять мне вот эти маленькие Три штучки В общем, не знаю, пока думаю. Не спешу. Вот эти вот. Оранжевые. Ну, горшочки, как всегда. Здесь у нас раковина. Смотрите, какие чашки. А вот на этих полках мы видим... Английский знаменитый сервис с видами Шотландии в окружении венка из цветов, в котором явно можно разглядеть чертополох, входящий в герб Шотландии, символ стойкости, сопротивляемости. Сервис выполнен в моих любимых белых, голубых бело-синих тонах. Ну, мы видели масленку, соусник, тарелки очень красивый знаменитый сервис. Чуть ниже на полке мы видим нежный чайный сервис, выполненный в фербилках с ручной росписью, голубые и розовые цветы. Стоит он 5000. Очень хотелось показать мне вам еще и вот этот замечательный Огромный дубовый буфет. Посмотрите, какая здесь изумительная ручная резьба. Очень красивая. Вообще, конечно, красота. Он очень-очень старый и очень-очень красивый. Не правда ли? И, конечно, здесь представленные книги. Их... Меньше, чем было на Кристалле. Сколько Но я книга? думаю, что скоро будет вот очень Петр. такая хорошая библиотека. Смем Петр Второй. Вещи Олег. Самокат на 4-й. Да. Поэтому вы там делились своими впечатлениями во всем. Очень да. радостно. Да. Я это, как говорится, стояв рядом, слушал внимательно. И ваши, когда Инстаграм еще работал, все ваши вот эти вот публикации. В Инстаграм мне не было. Ну, в Ютубе или как там их назвать. Я далеких да, да, да, да. умных. Там появлялись, когда вы там снимали вот такие вещи, такие. Спасибо там. большое, как приятно, Поэтому как приятно. Я как знаю, что это. А ну, Валерий. Не даст У меня дорогие памятник. мои друзья, <свят> я с вами прощаюсь, а свои покупки я вам покажу в следующий раз. Вам желаю всего самого хорошего, удачи, чтобы это время летнее было для вас замечательным. Буду молиться за вас. Спасибо, что были со мной. До встречи, мои дорогие.